Приветствую всех из Финляндии. Хочу сделать объявление. Так как сейчас начался рождественский месяц декабрь, мы в магазине запланировали большой спектр скидок. Скидки будут каждую неделю. Но, внимание, хочу ваше заострить на чем. На некоторые товары будут скидки на весь декабрь. Они будут действовать на протяжении всего месяца, но только лишь до момента, скажем, пока есть наличие товар. Это одна группа будет, другие группы будут сменными. То есть по неделям будут такие, там, в эту неделю та скидка на этот товар. Я буду в воскресенье в каждое выкладывать пост в сообществе. Смотрите и отслеживайте. Поэтому не рассчитывайте, что вы увидели скидку на этой неделе. Вот я там через неделю или через две смогу купить. Не факт, что вы сможете купить. И могу сказать сразу, что по шурупам относитесь очень серьезно. Задумайтесь, вот если они вам необходимы сто процентов берите сейчас почему потому что э, нас уже предупредили с февраля будет повышение цен поэтому сейчас мне кажется это будет самое самое выгодное приобретение хочу вам сказать что мы привезли в магазин к себе гвозди э, гвозди толевые то есть они подходят для gts к 9 то есть гипсокартон ветрозащитный прибивать но отличие в том что аналогов в россии я по крайней мере не нашел нигде потому что есть Похоже, принцип тот же самый, но дело тут в покрытии. Мы привезли настоящий горячий цинк. На коробке прям написано: горячая оцинковка подходит для наружных работ. Сейчас я вам все перебивочки покажу поближе. Это те гвозди, которыми мы прибиваем ветрозащитный гипсокартон, либо это будут толевые покрытия, рубероиды и так далее, там мягкая черепица битумная, что-то в этом роде. Также у нас появились э, в магазине речные гвозди. Тоже под 34 градус. И тоже горячий цинк. 90, 90 на 3,1. И мы привезли еще шурупы. Шурупы в лентах, но они не совсем обычные. Это холодный цинк. Они подходят только лишь для внутренних работ. И у нас используются всегда с покрытием шурупы для гипсокартона. Это обязательно. Это связано с тем, что шпаклевки, краски и так далее все на водной основе. И чтобы не исключить возможности проявления, скажем, рыжих пятен под шпаклевкой. И потом в дальнейшем на обоях, либо на краске, либо еще на чем-либо, на отделочных материалах. Поэтому всегда идут с покрытием. Можете у нас в магазине приобретать без проблем. Вот, все. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.